А, Блять! <сёст> <сёст> Отчаянный парень, нахуй! Вода просто ручьем, нахуй, баный в рот! Это да пиздец! Это называется пиздец новосибирский, нахуй! Да все, нахуй! На, блядь! Машина не заводится, нахуй, посреди дороги, нахуй! Кашурникова улица, ебаный в рот. Затапливать нас, нахуй. Не нужно ехать в Горный Алтай, чтобы посмотреть реки. Он сейчас с не надо, Серега блядь, на, на завод пидж-машину. Хуй. Просто пиздец. Холодная водичка? Естественно, холодная, хуй ты хочешь, блядь. как сейчас там люди ходят? Нихуя, смотри, Симак стоит. Вообще пиздец. Зайбал нам азота тряпку Симак просто охуевает Тонет нахуй